Это обзор от попорки и мужик, который забыл, что начинается Хэллоуин. А это значит, время забить на ваши пожелания на Android Shake и сделать топчик по этому поводу. Итак, время Android Хэллоуина! Уже давно никто не делает игр, приуроченных к этому празднику. Да и зачем, если можно выпускать годные праздничные обновления? Чтобы игроки вернулись в старые игры для новых впечатлений. Итак, рассмотрим топ-5 игр, открывших хэллоуинский сезон. Легендарные мультиплеерные гонки микромашин сабзавелись новыми автомобилями, праздничным оружием, препятствиями и картами. Испытайте новые возможности вместе с друзьями в канун Хэллоуина. Участвуйте в обычных гонках или сражайтесь в праздничных аренах на выживание. Соберите коллекцию 77 машинок от старых автомобилей с форсированным мотором до мощных легковых автомобилей, пожарных машин, полицейских и даже танков. Subway Surfers открыла новый тур в Трансильванию. Пройдите испытания и ставьте рекорды в новых уровнях. Убегайте от чудовища сумасшедшего ученого Франкенштейна. Открывайте новые наряды для майки и прокатитесь на телепортационном плаще самого графа Дракулы. Поднимите себе настроение в новых уровнях Troll Face Quest Video Games. Пройдите абсурдные и веселые головоломки с персонажами знаменитых мультфильмов и игр. В хэллоуинский сезон появились десятки новых, пугающих и еще более троллящих квестов. Отключай мозг, логику и полный вперед! Бросьте вызов лучшим мотоциклистам мира в новом дополнении от игры Trials Go. Хэллоуин Челлендж предоставит вам возможность получить новые праздничные наряды, принять участие в заездах на мрачных трассах за новые награды и достижения. Реалистичная физика и без того сложный геймплей пополнились смертельными ловушками и препятствиями. Разработчики головоломки Tricky Test 2 также не обошли праздник стороной. Целых 100 бонусных уровней с тыквами, зомби, скелетами и летучими мышами. Ваша цель — решать логические головоломки, не попадаясь на уловки. Каждая головоломка уникальна и толкает на творческое мышление. Даже со знанием английского языка первого класса вам будет все понятно. Так что не вздумайте пропускать это обновление. А на сегодня это все. Не забудьте поставить лайчик, скачать игры с нашего сайта бесплатно и подписываться на наш канал. Счастливого Хэллоуина и постарайтесь не встретить старушку смерть.